Доброго времени суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Катерина Клопенко. Сегодня мы будем работать в социальной сети ВКонтакте. А именно, я вам расскажу интересный лайфай, как продвигать свою группу ВКонтакте в больших, огромных сообществах. То есть, грубо говоря, это тупо бесплатная реклама. Итак, давайте зайдем в любую группу. Чем больше, тем лучше. Ну, давайте мотивация заходим в мотивацию Вы видите миллион подписчиков да естественно желательно выбрать такой пост который находится ближе всего к верху да? который которого совершенно недавно опубликован, 19 минут назад мы его читаем до да? окружая себя только теми людьми кто будет тянуть тебя выше просто жизнь уже полна теми кто хочет тянуть тебя вниз и Оставляем свой комментарий. Оставляем. То есть нажимаем на комментарий, но обратите внимание, оставляем комментарий не от своего имени, а оставляем комментарий от своего сообщества. Вот у меня есть два, две мои группы, и я хочу оставить комментарий от группы Бизнес по-новому. И отвечаю согласно на все сто процентов. И так далее то есть можно э, написать все что угодно чем интереснее конечно же будет ваш пост тем лучше но э, сейчас смысл заключается в том чтобы показать как это все будет выглядеть и теперь смотрите что я делаю я нажимаю на кнопочку отправить и э, мой пост опубликован э, от имени бизнес по новому и когда люди будут заходить и смотреть да что-то они будут видеть мой пост будут э, видеть название моей группы и будут просто переходить в мою группу, изучать ее, смотреть. И если им это понравится, то они, скорее всего, подпишутся на эту группу и э, заинтересуются э, данной информацией. Вот так вот очень просто можно оставлять свои комментарии в больших сообществах, рекламируя свою собственную группу. И эти комментарии будут именно от вашей группы. Что ж, дорогие друзья, если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, ждите новых интересных видео. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!